Вы такие не нашли. Да, Семьи, я, я тут у вас сделал запрос. Да, собрал всем. Все, все, И положу, Молодец. молодец. А, так. Да, ну... На Что тебе подарок. Ко О, ко спасибо. Где-то сказать, в, в шите? это от, на... от надоедливых соседей. А. У меня тоже есть две штуки. а, ну давай. Только это Куда не вы, у нас, а вот на Андрюхи. <связывая> <связывая> Смотрите, я вам тут сделал так, чтобы вас могли выходить. и не... А -а -а. А -а, -а. а, а, а, а, а, так же люди не видели, тут же дверь не Все равно. и подслушивает. Дверь открыли, услышали. Да, так. так. И когда нужно... вы собираетесь отправляться? А, сейчас. Должны... найти пос... потерянный талисман, один. Да. Ну, в общем, пар, хотя бы получить. Ну, кстати, то, что мы взяли павлин, это уже мини-победа! Теперь, пока суперката нету суперката нету пожалуй трансформа не буду носить с собой плат прячься. ну и как их объединить нельзя как я использовал тактику то я суперката буду ее использовать а -а -а, можешь потом надо для комичей в этом есть моло пожаршим тип молокоминак так, мне нужно открыть. Надо быстрее, быстрее, быстрее. Хорошо. А это О, мастер, это что? Это город? Город? А вы это... Россия, Анися, его нет. Я просто этого праздника, багажника, перегажника нет нигде. Всякие могут быть. Вы подошли. Нам дедушка конструировал карту. Мы теперь можем смотреть территорию, где мы искали, и отмечать, если что. Да, где еще не закончил. Ну, выйдет, а, ну, вообще... пока что. Он патрулируем еще. Я уже просто не могу. Где можно держаться-то? Да. Я попал подожди. Сказать. Да, хорошо, ищи. А -а -а. Алле, О, ко мне нельзя. Хорошо. Моло, пожруши. Молотики слияние. Опять пробился по патруль, пожалуй. Так, ну, разделяемся. Всем. Чего так сложно, да? Бражник. Я тебя уже по всему городу еще. Ну давай, скаж... тебе так трудно сказать, где ты камни чудес потерял. Я знаю, где ты его потерял, но я его там много раз досмотрел. Пряжник, давай а. хоть один раз в жизни объединимся и поиски найдем камни чудес для нас. Ладно. Сама сейчас пробую найти этот талисман гребаный. А, где его? Так. У меня два варианта. Либо. Варианта либо они где-то здесь, этот талисман точнее, здесь лежит, и мы просто слепые, либо этот талисман кто-то украл. Ох, а, за... Пока лежал на, помните, меня, на полу. Так ладно, будем его искать. Но для этого мне. А вы проверяли ваши деда? деда а за что деда проверять это деда а дед наоборот хочет его вернуть. и наоборот хочет это нам помочь. черепашка пока не надо он нам хочет помочь хорошо <сесс> будет <сесс> логично если нам надо ä, взять камень лошади и телепортироваться по мирам <сесс> а <сесс> может и, и лошадь может открыть себе новую способность находить утраченные предметы это Если мы это смотрим... Ты, а наша лошадь-тина какая-то такая. Но вы пока ждите, а я сейчас приду, мне надо переодолеть... Я уже, чтобы вы понимали, я уже в перевоплощении уже как 28 час. Ну ты а, такой взрослый более бражник, так что О, это... Да мы младшие разделяемся. Нет, покази разделяться еще рано, разделяемся. Разделяемся. Ах, ладно, да, братан. Где может быть а, какое-то волшебное украшение свинки за какое за это украшение хоть я и хранитель, но нам могут голову отрубить. Mm. А, мне нужно мне нужно переключиться. А, а где Охо. мы не? Да мы, а уже где мы в Украине. Кстати, в Украине. Пожалуйста, смотрим магазин магазине а Украины. А Кстати, да, Украина. Нет. <связь> я как <связь> только заспавнился Дайди, я его вместе выкинул э талисман. И не б... не может быть, он тут, а а <связь> может быть если взяла талисман я... смог... <связь> да, да, увидеть активацию через, ш... через типа, фишку хранителя Я мог а -а штучку такую, через штучку такую видеть. Слушай, я могу тебе знаешь, какое устройство дать? Какое? Камера. Мог следить, в принципе. Ещ проблема с талисманом. Я не могу трансформироваться. Плак меня не отпускаю. О, я тут, пока ты не видел, я тут камеры поставил. Ладно. Так, ты решил за нами следить так. Не, я вы поставил. Извините, я не могу. Да, следитесь. я с не могу? Да на твой бал мой твой балкон, Олег. Пошел же. Малватики, Мне бы нужно как-то найти. А, как-то надо найти связь с этим старикашкой. Старичок был, лучше. Великий мастер. Великий мастер. Я сзади. Вы ничего не видели. Тебе надо сходить домой. Хитрить, когда-нибудь инсульт это пугает. Ну у нас молотчики. Воображнику надо выйти отсюда. Камеры тут понаставил свои, которых уже нет. Я уже их снял. поэтому и знаю. Вот почему там блок земли-то пропал. Я думаю, что он там пропал? Полтора года задирался на эту гребаную крышу. Оставить тебе грёбаную камеру. Что? Пойдём. Быстрей, покрепожай. Что ты нашёл? Нет. Никто. Слушай, никто ничего не находил. очень хорошо а где он был все это время было у старикашки я нашел я не собирался говорить вам рассказывать я просто положил в шкатулку а мы искали по городу я понял то, что вы готовы к как один хранитель и помощник. Вы способны на кучу Да, поэтому я подарю вам, хранитель, хранитель. Тебе подарю, как хранителю, этот посох, который отвечивает шкатулки талисманов. Тебе я подарил, но и подарю еще раз. И я подарю тебе mm, что ж тебе подарить подари. Так стой соседи не стой. шубите Да mm, что, что бы тебе было? такого mm. Интересно Ну что мне такого интерес Ну ему что подаришь И я, я подарила вот ему Ну я жду что ты ему подаришь мне очень интересно. Надо пока сожу все свои вещи сюда. Это похоже. Ой, это какой-то щит. Да. Угу. Угу. Кому-то по башке призрачно. Пока, пока, пока, Мамочки, тебя, а я, а я тебе подарю из моего дали вода, либо я дарю тебе вот это что, что это? Оо. Не, ну то грозно. Спасибо, мастер. Я, кстати, вам тоже подарить. Мастер, если на вас кто-нибудь нападет, нападет или что-то что с, с вами случится, мастер, держите это всегда по себе. Это талисман орла который дает, который дает силу освобождать этот предмет. Ну знаешь, мастер, кто на мастера нападет. Ну ладно, ему Ему, Ему надо будет как-нибудь защититься. защититься. Он очень, очень много чего знает. Да, вот это. Научи надо сварить какие-то зельки, чтобы давали нам какие-то новые силы. Точно. Точно. Зелька. На, этого. На вам рыбки еще. Такое тут что забыл? Ты как тут оказался? Ой! Призраки. призраки. Да, что насчет зелье? Есть такое зелье. Стоп, это не тебе. Тебе вот это. Уго, что это за печати? Сперва а потом. Что с ней? Что надо сказать? Печати, давай. О, ахвасила. Ужас. Капец. Слушай, как а модно. Слушай, а, вы как бы называете, что я как бы хранитель, а эта штука, они другие не едят, кроме этих. Да, мне зелька, мне зелька надо. Как бы, если я там захочу, там фламы, то есть вы. Ого, вот и с Я положу. Вот так. пойдемте за мной. Вы из пальца нажимаете? Капец. Забери вон тот, что лежит. А чечек львовый. Да. Львовы. Это ваш талисман. А, тебе он не нужен? И сам бы следующий. О, ты в аква трансформации. Да. Ну, ну, очки возьмут И ласки появились. Да, как я понимаю, есть маленькая проблемка. Для... для лири такого нету, да, дайте угадаю? Да. Вроде, Вроде бы нельзя не не так не делать. Ну-ка поспамил. Нет, я людей такого нет. знаю. Это не наш скат. Ну, получается, <свят> может теперь тебе по А Да, если на вас попадёт, а какой-нибудь злодей с Гламиет трансформации Силами аква злодеев. Сейчас я приду. Аква злодеев, я снимаю пальцы. Тут а, Хватит иди, на всех иди, героев, на всю команду иди, даже. Мне интересно, а ищи еще команду... какие. Но Но только мне не, не слишком опасно. Давать, давать сразу землю а, да. а это что такое? Вы слышите, Вы что такое? что-то как-то... Что такое? Что Женя Марк. Ладно. ко мне надо уходить. Да, я Всё, просто поднимите. подумал, кто у вас тут шкатулка управляет. Ладно, теперь я шкатулка в нормальных руках. короче, бла-бла-бла. Давайте в хорошем дне. Я вам тоже. Я починю. Ага. Ого. Сразу. Уйди. Вот это мастер. Нет, Новые стоп, силы сюда. Это книга чудесных. Что? Он Оказывается, Какие-то секретные Он был... силы, какие-то секретные, секретные да, главное, силы? Это, короче, это фу... тут... ну, -то. какие странные символы. Да, будем... Ну там по более Будем расшифровывать, если да. что. Надо будет э, сделать, кстати, и лабораторию. Мы тебя будем сидеть расшифровывать. Да. Я, Я буду... уже забыл, вот mm -hmm. Так, ладно. На этом будет заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока-пока.